девочки давайте поговорим о мужчинах часто очень женщины говорят о том что вот хочу найти успеш, успешного мужчину вот я чтобы у него все это, что было чтобы он был богатым вот знаменитым как понять вообще что у мужчины есть какой-то потенциал например с самого начала я думаю что когда девушка знакомится с парнем она может ему задать как минимум несколько наводящих вопросов какие у тебя цели что ты хочешь от жизни ну, если молодой человек еще 23-22 лет, да, он еще не успел чего-то добиться, то есть да. она уже в разговоре может понять, что куда он хочет идти, а что он хочет, думать, да. Да. что он думает. Mm -hmm. Соответственно, если у него изначально есть базовая какая-то ну, каких-то амбиций, каких-то желаний, целей и так далее, то есть правильная девушка, он, он сможет их достичь. Как сказал один известный олигарх, когда его спросили, а помогла ли вам ваша жена? Достичь того, что вы достигли сейчас вашего состояния, Он говорит, конечно же, она помогла мне. А как? Она постоянно чего-то хотела. Это точно. Какие ошибки чаще всего женщины допускают в отношениях? Ну вот первое, то что я сказала, относительно того, что женщины начинают конкурировать с такими мужчинами, и женщины, которые, мужчина, когда начинают sure. много э, всего добиваться, да, соответственно, с чудиком болина мне это тоже надо, потому что в школе воспитывали так, что у тебя пятерка, у меня пятерка, как бы, и вот так должно быть. Соответственно, она тоже начинает влазить в какой-нибудь бизнес, она тоже начинает что-то открывать, она тоже туда пускает всю свою энергию. Mm -hmm. Соответственно, они живут параллельными жизнями, ничего не получается. Mm -hmm. вот, а вот это одна первая из ошибок. Да? Вторая, это когда наоборот, женщина сидит дома, ничего не делает, соответственно, mm -hmm. начинает просто постоянно повредить мужчину, да, потому что у нее своих интересов нет, своих развлечений нет, э, своих каких развития никакого нет, соответственно, она будет все это помещать. Не надо, да. Ну вот, а, кстати, мы классную очень тему затронули, что Мужчины, многие там думают, вот, женщинам нужны только деньги, они там только это и требуют от нас. Мне кажется, те, кто так говорит, это ну, люди, которые, да, которые слабость проявляют какую-то. А, и вот вам, мужчины, даю совет, что женщина, она всегда будет хотеть успешного мужчину, сильного мужчину. И если вы таким не являетесь, ну, значит, и если вы чувствуете, что со стороны женщины идет такая подача, это нормально. И к этому нужно относиться нормально, и понять, а может быть все-таки мне нужно сделать там что-то, чтобы эта женщина стала моей. Потому что когда-то вот, например, с Катей, я ее когда увидел в университете, я еще ходил тогда в спортивном костюме, я понимал, что это вообще не мой уровень, что она настолько выше, чем я, и я понимал, что мне нужно что-то с этим делать. Потому что по-другому я никак не могу, но... А в то же время? Хочется, да? да, но <смех> в то же время я понял, что это мое, и мне надо этого добиться. Короче, Катя очень сильно повлияла на меня, тогда.